совсем запалился, давно розыгрыши не проводили, наверное надо делать почаще всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил и сегодня у нас розыгрыш шаблона для монтажа дверей у нас есть сам шаблон и 17 самых ходовых к нему вставок также у нас есть список участников, сейчас вы с ним будете ознакомлены нас 165 участников но участников на самом деле было больше но мы немножко отфильтровали тех ребят которые делали дубли а также ВКонтакте, в контакте в ю тубе инстаграме то есть люди писали по три по 4 сообщения ну, соответственно со своих аккаунтов и то есть у них было больше шансов на выигрыш ну, я считаю что это нечестно поэтому э, вот этот список был составлен именно по тем критериям которые мы оговаривали в предыдущем видео и были люди которые допустим если это идет контакт да, то есть э, если были комментарии с контакта то у нас есть э, именно контакт тех людей, которые станут, возможно, будущим победителем. Если это был YouTube и человек не оставил ссылку на свой контакт, то соответственно, здесь этот человек не попал в список. Вот. Ну что, как многим известно, по Ютубу очень сложно связаться с человеком. У нас есть вот такой бокс здесь находится порядка 400 шариков примерно шариков 20 здесь находится пустых и остальные шарики имеют порядковый номер от 1 до 400 у нас 165 участников один из них станет победителем значит смотрите ребята то есть перебирать все эти шарики от 1 до 400, это займет очень много времени, но ну, я просто думаю, что каждый из нас сейчас приехал с работы, немножко устал, хочет покушать, искупаться, поэтому давайте не будем затягивать время и просто проведем розыгрыш. Вот. Но перед этим я бы хотел сделать небольшое объявление и у вас кое о чем спросить. А как вы думаете, что находится вот в этом кейсе вот в этой сумочке свои комментарии прошу оставлять под этим видео пишите как вы думаете что находится в этой сумочке потому что вот именно эта сумочка скоро будет у нас разыгрываться на нашем канале на нашем ютубе среди наших клиентов среди наших подписчиков вот также сейчас уберу соронку Далеко убирать не буду, чтобы никто там не сказал, что вот он что-то подмешал Также напишите в комментариях, как вы думаете, что находится вот в этом систейнере Блин, ребята, это просто реально нереальная вещь, это просто колоссальная вещь То есть, когда я работал в монтажной дверей, я о таком инструменте мог просто мечтать не буду открывать, давайте вы просто подпишитесь на наш канал, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте и подпишитесь на наш Инстаграм, чтобы не пропустить вот это вот событие, Поэтому, ну, подарки реально достойные, подарки, бонусы, розыгрыши. блин, очень, блин, ребята, очень круто, все подарками рассказались давайте проведем розыгрыш победителем остановится человек, человек под номером о, не пустой 194 165 ну, поехали дальше. С победителем шаблона для монтажа дверей становится человек под номером 24. И кто же у нас под номером 24? 17. Где-то на этой слинечке будет. 24. Максим Севоха. Этот человек оставил комментарий у нас ВКонтакте. И он написал всем удачи. Максим, я тебя от души поздравляю. Ты сегодня стал победителем вот такого шаблона. Вот такого шаблона. <клёх> сегодня достал также облателем вот таких самых ходовых вставок к этому шаблону если будет интересно позвонишь, я тебе скажу где купить редкие такие вставки вот, все ребята на этом наш розыгрыш подходит к концу всем спасибо за участие мне было очень приятно разыгрывать и такой шаблон, и пообщаться с вами лично, потому что много было комментариев мне в личку. Вот Все. До новых встреч. Подписывайтесь, пишите комментарии, можете писать в личку, звонить, писать. Буду всем рад. С вами был Михаил Исаев. До новых встреч.